Здравствуйте! С вами 45 минут корейского. Сегодня у нас э, не будет особо никаких развлечений, никак, никакой музыки. Ну, может быть, э, каналы некоторые музыкальные, которые есть, э, посмотрим на ютубе. Потому что за музыку на ютубе э, идут жалобы от неизвестных компаний. Ну, естественно, за Музыку на корейском, это я там не знаю. А если транслируются наши песни, например, Владимир Высоцкий, да, то жалобы от канала «Мелодия» поступают. И хотят они вставить рекламу, монетизировать это видео на канале. Ну и, собственно говоря, пускай монетизируют, и бог-то с ними. Честно говоря, я даже пока оно без рекламы, можете вы можете послушать песню Владимира Высоцкого, собственно, и не на Ютубе, а где угодно, хотя бы на том же сайте, на том же сайте, они можете даже записать себе и поставить плейлист сделать, как вы хотите, да, и слушать на здоровье. И даже полезнее, полезнее будет, если кто-то изучает корейский, там с того же сайта переводы скопировать себе и изучать, уже слушать и смотреть по переводам. А сегодня я думаю, вот, что сделать эту молитву, я ее учу, это молитва «Отче наш», я ее учу уже не, не, не один год, и вот первую часть я выучил. Ну, то есть я ее пишу, учу, первую часть я выучил, а вторую, вторую часть у меня э, пока что наизусть не получается. Просто потому что, наверное, я не все еще знаю точно перевод. То есть, когда знаешь уже э, точно какое слово что означает, хотя бы даже и грамматически оно изменено, тогда легче запоминается. Вот первая часть... Э, ну, называется Чуги Домун молитва Господня. И первая часть «Все знают, Отче наш, да, Отче наш, сущий на небесах, да, светится имя Твое, да, прийдет царствие Твое, да, будет воля Твоя, как на земле, так и на небе». «Ханереки шин ури абодзи». Абодзие Ирими курук ха ха нарага Укехашиме, ке ха шимё. тыщи уа. Качи Иру о дзике Вот. Можно еще прочитать. Помедленнее. Ханере Кешин Ури Абудзи. Абудзие. Так тут уй слог стоит, но читается так. ир ирими курукхаке хашиме. Абоде нарага уке хашиме. Абоде тыши анере уа качи танге содо иру от дике асосо. Сейчас послушаем в Google переводчике и потом будет сюрприз у нас. 주기 도문 우리 아버지 하늘에 계신 우리 아버지 아버지의 이름이 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서.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 Вот, ну здесь вот этот перевод Чуги Домун, молитва Господня. Здесь, конечно, это Google еще не знает этого. Что-то он переводит э, по-своему, «Отче наш, ну, но можно, можно, наверное, и так. Может, здесь я немножко вот так. «Отче наш. И перевод. Здесь э, достаточно все. Если знаем уже слова, нам уже легко переводить. Ури, мы, наш. абудзи отец. Ханыль, небо. Ханыре, на, небес, э, на небесах, на небе. Кешин, э, ну, есть такое вежливо, э, вежливо. Это наивысшая форма вежливости, да, Кешида глагол. Э, есть, то есть, э, быть, это в вежливой форме Кешида Анкешида быть-не быть. быть. Очи наш сущий на небесах. И имя Курук-Ха освещается, светится, освещаться. Да? Курук-хода. Хода, э, ну как бы. Здесь тоже глагол это грамматическая форма. Это До грамматики я еще не дошел. Хода это делать, глагол делать. Щи это всегда в вежливой форме употребляется в глаголах. Вот. Таким образом досветится имя твое. И рым имя. Да прийдет царствие твое. Нара страна, ну, можно, наверное, перевести как царство, да? Нара, Нара. Уке, то есть это глагол ода. Есть когда глагол ода, то есть когда идти, ехать. Это имеется в виду от, то есть идти в направлении от, а ода наоборот это к, то есть приходить. И э, таким образом, да, приедет царствие твои Будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Кыт... Ой, ты, воля, да? Воля, э, ханыль, небо. Качи, это означает вместе. но мож, э, Можно сказать, что да, то есть вместе, как на небе, так и на земле. Качи вместе. «Тан» – это «земля». Вот. И некоторые мы э, посмотрим перевод тоже некоторых э, слов и вторую часть запишем. Э, тоже «ха-со-со» э, – тоже это грамматическая форма. иру у Вот здесь мне... мне... Здесь мне не вычислить, какая, какая тут будет исходная форма глагола. Можно посмотреть, опять же, в Google Переводчике, попробовать, как это будет сделано. Ну, то есть, то есть, вероятно, что... Иру отзике. Какой бы нам, как бы эту форму... Вот, и вот сюрприз. Сюрприз тут в чем заключается? В том, что... Мы можем теперь писать. Можем теперь писать. Может быть так попробуем попробуем может быть что нам все сделано хорошо и опять же может быть здесь в грамматических формах глагола может быть у нас Попробуем вот так перевести. Иру выполнять. Ну вот в смысле, как бы смысл общий, да, понятен. Глагол стоит в какой-то грамматической форме. Даже два глагола, да? Иру, э, иру одзике хасосо, то есть Смысл, да, такой. Будет воля твоя, да. Тоже это все в грамматической форме. И вот именно поэтому вторую часть, вторую часть этой молитвы мне и не запомнить как следует, потому что здесь таких вот слов больше. Здесь, как как нам, все понятно, да, более-менее. Вот. А вторая часть, она идет тоже. Это, я, я опять же опять-таки, можно совместить у нас этот выпуск... Совместить э, и печать заодно. Перевод и печать. Э, печать у нас э, на клавиатуре Windows 7. Тут, собственно, ничего такого сложного. Единственное, надо что практиковаться. Практиковаться и еще раз практиковаться. Здесь начало слога мы печатаем справа. Согласную, гласную. да А конец слога, под чим, мы печатаем слева. буквы дублируются Это у нас Windows 7. Клавиатура. Раньше она была другая, сейчас она поменялась. Может быть, потом опять поменяется, я не знаю. Ну, во всяком случае, попробуем вторую часть печатать. Вторая часть у нас оныль ури эге. Оныль. Начинается. Хлеб наш насущный. Дашь нам днись. ОНЫЛЬ. Здесь, если будете печатать, вы быстро запомните, где какие гласные, где какие согласные. Здесь есть еще такие подсказки. Очень хорошо сделано для ассоциации. Но, если может быть для слепой печати, это будет не очень. А как раз таки для печати по памяти. Ну, как мы по-русски печатаем, если много мы запоминаем, уже практически не смотрим на клавиатуру. Так и тут. То есть, например... Такие совпадения, что у нас э, вот этот вот кружочек, да, М, «б», М согласный, и который печатается, вернее, да, перед гласными пишется и печатается, он не читается, когда он э, в слоге с, гласный, с гласным звуком, а так это согласный М и Л. И он у нас как раз таки находится где э, на нашей клавиатуре русская буква О. Поэтому тоже очень легко запомнить. Он круглый. И таким образом у нас уныль означает сегодня. Ури Эге. Ури это мы. Ури. Риль печатаем мы риль. У нас вот риль сложно запомнить. Печатаем вот так риль у нас где э, э, русская Н, А И у нас где э, Д, Д, Д, Д английская, Ури. Э, да, вот этот дифтонг. Он у нас э, где буква С русская? Ну а. «Киёк» это э, русск... э, латинская вернее, э, латинская буква «к» «Киёк». «Ури эге». «Уныль ури эге». То есть э, сегодня нам дословно «да» «иль», а потом «иль». Это день. В «Пачиме риль» печатаем, где, где «w» английское. Ну, по раскладке, да, если у вас она выписана, вам будет легко. И как бы раздельно тут Йонг Хан. Читается слитно. И Йонг Хан как-то так. Но мы потом в Google это все а, копируем. И посмотрим в Google переводчики, как это будет нам все читаться. Только там единственное, что быстро читают. Также здесь кружочек. Йоу. Йо. Это у нас 4. Но это немножко не... У-ю. Она как бы не ⁇ да, этот наш э, звук такой трудный. Так, печатаем вот этот вот уже в подчиме, да, у нас она. Это где? Эй, английская. Хан. Хэ. Хан. Где М? Эм? А у нас где? Русская. А тоже очень удобно. Ямщигль, э, это, вот есть такое слово имщик, это еда означает, а ямщик, это, наверное, что-то такое тоже, м -м, вроде хлеб насущный, имеется в виду ямщик. Так, я у нас это 6 цифра, ям Ямщик щи... Ковпачими это... где где у нас... Э, и этот самый, как его по-английски будет... Английского алфавита я не знаю. Так, значит, ну, где русская че буква? Имщигыль... Ямщигыль, вернее. Гиль. Чушиго. Чуши, чушиго. Чу, Чу, -щи -чу, -щи Чу это... Чуда это... Э, давать глагол. А щи это вежливая форма, получается. Так. Э, здесь у нас... Тиг... Это у нас... Где L. Или можно так сказать, где русская D. Чущим. Г. У, это у нас где М. W, да. Но здесь вот сложно, да, потому что, когда мы говорим, ну, корейцы, корейцы понимают, а вот на слух это может быть дойдет до да, у кого-то до экзаменов, да, до аудирования. Тоже слова некоторые уже понятно где. Именно. Чущего говорится, да, и я вот все время путаю вот с это. Например, ха-со-со. То есть ха-со-со слышится так и слышится. Как бы два о. Но одно это у а другое это о. Чущего то же самое. То есть здесь вот у меня трудность вот с этим. На слух воспринимать. Ну, не только, конечно, с этим. Уныль Опять же, не оныль, да, а он, урига. Ой, ури, ури-эге, иримхангянщигыль, Это значит, хлеб наш насущный дашь нам днесь». Здесь понятно. И вот следующая у нас длинная такая, вот мы сегодня её запишем и попробуем разобраться. Урига, Ури, Эге. Давайте, может быть, даже, даже там, чтобы быстрее было, да? Ну, или немножко попечатаем. Мне просто тоже надо тренироваться. Это выпуски, да, я тут сам учу. И сейчас тут ни музыки, ничего у нас. Только чисто все чтение и письмо. 45 минут и никаких развлечений. Это просто ужасно. Так. Ой. Так, рель у нас. Так, ури. Урига. Ури и ге. Как я еще сделал, я хочу тоже рассказать свой опыт. Урига, ури и ге. То есть э, в корейском тоже есть, наверное, как в русском, да, некоторые такие вещи, которые... Ну, в русском, в русском их больше намного. Намного больше. А в корейском, может быть, конечно, я ошибаюсь, но мне кажется, есть некоторые такие слоги, которые наиболее часто. То есть, например, окончание глаголов, да. Допустим, что-то еще такое, слова какие-то, которые... Слоги наиболее употребляемые. Даже если мы посмотрим таблицу слогов... Можно ради интереса составить русскую. Вот я начал составлять. Так там у нас же слог это из двух букв. Да, можно и так, и так. То есть впереди может идти гласный звук, потом согласный. То есть там вариантов огромное множество. А в корейском есть таблица простых слогов. И она не, довольно-таки небольшая таблица. И поэтому, поэтому вот как я делал в тот раз на той раскладке. Я просто брал... Вот сейчас, я думаю, я думаю, что не будет это кощунством. Да? Например, надо нам да. То есть уяснить окончание какого-то глагола, например, в вежливой форме, потому что употребляется окончание у глаголов да. И вот оно вот такое. То есть нажимаем. И так я и делал. То есть, я не смотрю на клавиатуру. Знаем мы, где у нас тиггет, э, знаем, где А, и начинаем печатаем пробел и так далее, да? Или можно что-то более сложное попробовать, но ну, еще Shift не зажимаю например, и та, да? То есть это тоже... Употреб... Давайте сын не да, наверное, сын не да. Да, это тоже окончание в вежливой форме. Поэтому сым. Сым, ни. Да. Но это уже немножко помедленнее получается. И тоже также мы печатаем, например, сым не да. И печатаем сым, не да, сым, не да. Сым. Ни. Да. Сым -ни -да". То есть мы можем так, сначала печатать да, допустим, да, да, да, да, да, потом печатать не да, не да, не да. Сейчас я смотрю, конечно, подсматриваю, так, а вот здесь так раз пробел не нужен нам. Вот, ну и да, тоже пригодится. Не, да. Ну тут при слепой печати, конечно, нужно определенным пальцем, да. Все это, допустим, вот этот ряд, если указательным печатать, указательным и этот указательным, тогда у нас получится вот так. А, получится Вот так. Не печатаем. Не дам. Так, ну и вот так вот э, страницу 2-3. Вот я этим занимался раньше, несколько лет назад. А теперь поменяли раскладку и э, как бы не знаю, даже вот заниматься сейчас этим или нет, потому что, может быть, сейчас это Windows 7, может быть, в какой-то уже другой, уже другая раскладка ну на всякий случай по крайней мере для выпусков и для повторения это очень удобно хотя бы запомнить чтобы не так медленно печатать сын не да опять же ну ладно давайте не слепой давайте обычной печатью главное запомнить где что сын не да вот как то так сын не да ну можно и смотреть на, на клавиатуру вот таким образом так, давайте вот эту фразу допечатаем, разберем: Урига, Ури Эге. Ну, даже можно и, до, и дописать, чтобы не очень было, да. Потом еще посмотреть каналы. Очень наш, конечно, это важно. Но можно мы и завтра заняться этим еще. Ну, вот, видите, что он переводит совершенно. Совершенно здесь мы не допечатали фразу. Это понятно, что... Так, и допишем тогда. урига Уриге чаль. Ну, в качестве перевода, конечно, мы не будем ориентироваться на... Совсем-таки уж... На Google-переводчик. Чаль-мод. Так mm. вот, да, все правильно я же пишу. Вот видите, тоже может быть я не понимаю, как это это же у нас счет, почему он читается. Да, это читается в подчиме, как то проглатывается, мот, мотан, ну тут еще. Взрывное получается. Если вместе... И остави нам долги наши, да, оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. Урига, Ури, Эге, Сарамыль, Йонсо Хайо. Сарам мыль, Сарам человек, Сарам мыль так. Сарамыль инсохайо. Вот это слово я хочу выяснить. Йон. Йон со. Прости меня, ну, где-то уже получается вместе. Так. Прости, да, ну, может быть, Йом Сохайо. То есть прости нам наши долги, да. Йон Сохайо. Чункоткачи. Тут дальше идет у нас. Почему я по словам разбираю? Потому что, чтобы это запомнить наизусть, сразу вспоминаешь, когда говоришь по-корейски, вспоминаешь русский тоже. Хотя, может быть, уже для более продвинутого уровня это и не надо, да, для разговорного и вообще. А для начинающих, ну, это нормально, наверное. Чём? Чём? Да, вот такой сюрприз. Теперь можно писать. Чун код. Не надо открывать. <coughs> можно писать здесь. Ну, я в PowerPoint привык писать. Чун код. Качи, качи это вместе мы знаем. Ну, но... Так как переводится же по-разному. Вместе, так как... Качи. Это тоже тут по правилам чтения получается. Звук такой ассимилируется, да? Как, да, как? Вместе и... То есть прости на наши долги так же, как и мы. А, да. Ну, то есть вот чущего это дай нам прощение, наверное, так. Чущего это опять же глагол, да. Начинаем приводить с конца фразы получается. То есть чущего, йонсо хайо, чущего заканчивается фраза. То есть даже вообще наоборот, с самого конца, да, тут стоит как мы прощаем, так так и ты. Так, ури. Тут идет опять ури. Потом идет Дириль. Дифтонг. Дзерыль. Да, вот это грех и есть. Вот. Ну и дальше идет Янсо Хайо Форма А. Нет. Это как бы ящик. Ну-ка, что это такое? Питание. Но это не то питание. Это которое не имщик идет. То есть это идет совсем другое питание. Ну, может быть, хлеб насущный мы же тоже понимаем как, как питание. Имщик. Ну, видите, янщик и ⁇ мщик ⁇ Google переводит нам одинаково. Ну, это, в общем-то, не совсем так. Так, и что я тут хотел? Форму, да? Как он переводит? Иру отзике. Мы давайте это обратно все поставим. Хасусо. Так, это у нас выполнять. Чаймутхан Сарамыль и Сухайон Ну вот, видите, как э, стало уже более-менее понятно. Сундук качим. поскольку мы прощаем тех, кто не очень хорош для нас, но, это, наверное, имеется в виду, да что? Также, да? Так, Янщик тут откуда-то. Уныль ури эге Ирюн хан Янщигэль чушиго. Урига ури эге Чальмот хан Сарамыль. Янсохаё чунгкот качи ури дзериль Ури дзерыль, Янсохаё чушиго. А, это я просто не то вставил, я м, понятно. Так. Вот, ну, в принципе, да, кроме вот этого слова, все понятно, э, э, кроме этой ошибки здесь. Все понятно, да, как мы простили тех, кто нехорош для нас, ну, собственно, как-то так. Чущиго. Да, это вежливая форма. Ну, давайте послушаем.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 Вот. Ну, а... Завтра, наверное, или послезавтра, я думаю... Здесь в этих выпусках, наверное, скоро каникулы намечаются, и это все продолжим мы, потому что нам-то так будет, во всяком случае мне так будет легче. Так будет легче, да, то что, то, что известно, знакомо более-менее, это и переводить, в том числе и молитвы, и песни, все это более-менее. То есть то, что я не знаю, конечно, мне уже сложнее на Ютубе. Да, вот. А теперь, а теперь, как говорится, э, а теперь дискотека. Да, вот на Ютубе мне уже сложнее. Да, вот здесь, видите, как бы этот то видео. Правообладатель у нас компания Мелодия. Здесь пока его можно посмотреть, по-моему, там еще. Не, нету рекламы. Вот, и посмотрим. Опять-таки, опять а, вот что я хотел показать. Сегодня мы не наугад. Сегодня мы посмотрим канал. Канал, который как раз... Как раз-таки нам пригодится. Вот э, животные тоже. Здесь можете зайти, подписаться. Потому что, конечно, вы можете подписаться и на музыку, на все что угодно. Корейские, да, тут кан каналы, если кто знает на ютубе, может подписаться на огромное количество и корейских каналов, и, и там и музыка, политика, новости, все что угодно. Но, собственно, если мы учим язык, вот нам животное, да, посмотрим. Что тут? Посмотрим, послушаем. Маль. Маль Яву Яву Хорангий Хорангий Гом 기린, 기린, 사슴, 사슴, 늑대, 늑대, 고양이, 고양이. 석탄, 석탄, 금, 금, 은, 은, 구리, 구리, 철, 철, 액체, 액체. Goche. Goche. Geche. Geche. Hagyo. Hagyo. Здесь, возможно, вам было немножко не слышно на последней. Здесь в некоторых роликах не очень громко. Ну, во всяком случае, можете зайти, и да, я ссылку тоже на, на этот канал дам. Зайти, подписаться, посмотреть слова, которые непонятные, выписать тоже. А, там по темам как раз это очень удобно. Вот, так что, еще у меня, у меня будет э, тоже наподобие этого, наверное, на канале тоже фотографии, вот, кстати, в этом самом. В мессенджере Telegram, да, у меня для уже слова подготовлены, карточки. Канал называется People Talk to Me. Люди, поговорите со мной. И здесь, пожалуйста. Это для уже для изучения э, русского языка общения на русском. Это я такой сделал в Telegram канала, э, канал в мессенджере Telegram. Вот, и здесь, вот осталось только перевести мне на корейский. Да, тут тоже, как вы видите, батарея. Здесь это вот два щенка, которые два щенка щека к щеке щиплю щетку в уголке, поговорка для скороговорка для того, чтобы звук щ научиться, да щ. Хотя странно, почему почему ща, ча, ща, ша, ща, да, почему его не произносят в корейском, в принципе, это есть аналогичный звук. И вот эти два щенка, да, щетка в уголке. Вот я написал щетка в уголке. Здесь вот она, щетка в уголке. Вот щетка, уголок, да, и осталось только двух щенков. Э, еще, чтобы они ее щипали. Но двух щенков нету. Вот две поварежки, э, две кастрюли. Но это уже и тема для для другого выпуска, это выпуска на русском. То есть я все это тоже на корейский переведу. Может Гуглом, может не Гуглом. Вот это два полотенца. Ну тут э, дуршлаг. То есть вот такие вот для тренировки. Что еще тут? Щеке, что я знаю на корейском. Щеке, часы. Кот, кот, цветок, цветок водогрей это я не знаю как на корейском сказать су вода да, гре, водогрей даже не знаю два крана тоже неожиданность такая раковина Ну, это я буду делать уже для вот как раз было вещество газ Да, газовая плита миска с водой Сум в миске вода Сум миска да, но это уже. Но это уже для, корей, для корейского, для изучения корейского вам это уже. Ну, может, кто-то тоже будет делать карточки. Другому, другому для другого языка. Может, для русского, русско-английского или еще что-то. Для любого, в принципе, потому что этот канал общения на русском у меня для всех, не только для корейцев. Для, для корейцев я специально хочу именно звуки, которых. Которые трудно произносить. ну большинство, большинство людям, наверное, э, не русскоязычным, наверное, наши вот шипящие и тяжело. То есть э, все э, ша-ща, да, ша ч, хц и так далее. Да? Ну ладно, на этом, э, на этом сегодняшний выпуск заканчивается. Всем огромное спасибо за внимание. Всем удачи, до новых встреч!